Всем привет! Вы слушаете подкаст «Чайник Рассела», это выпуск номер 12, и сегодня передачу ведут Александр Головин, Владимир Близнецов и Рассоина. И сегодня у нас в гостях координатор общества скептиков из Москвы, бывший ведущий подкаста «Скептик» и сооснователь общества скептиков России Катя Зверева. Привет! Нашего сегодняшнего подкаста станет прошедший скептикон Все вот четыре человека, которые сегодня сейчас вот в подкасте Мы в той или иной роли были на скептиконе Вот Александр там читал лекцию первый раз Мы с Катей там организовывали все И Катя еще сама читала лекцию Ира фотографировал, участвовал в организации, встречал лекторов. Я думаю, что у нас у всех есть чем поделиться, рассказать какие-то свои краткие впечатления. Я была красотка на входе. Ну давай, так у меня, наверное, самые скромные впечатления, ну в смысле, я меньше всего участвовал как-то в организации, да, я в основном слушал лекторов. Могу сказать, что по сравнению с предыдущими двумя годами, вот как это все проходит в Архе, в этот раз было гораздо лучше, заметнее лучше. Было видно, что все улучшилось, появились нормальные веяния в духе, что там нормальная регистрация и так далее, но я думаю, ты про это скажешь. А что касается лекторов, было очень много интересных лекций, особенно в первый день, как мне показалось, и было несколько, ну как обычно у нас на скептику не бывает, довольно спорных моментов. Ну давай, чтобы не просто про то, что какие интересные лекции, какая тебе запомнилась, кроме своей? Кроме своей. Да, да, скажи, о чем ты рассказывал? Да, я рассказывал про влияние погоды на здоровье, а об исследованиях, которые есть, которых нет. А ты, Катя, о чем рассказывала? Я рассказывала о том, почему полезно менять свое мнение, какие когнитивные искажения мешают нам быть объективными в жизни. Помимо двух потрясающих лекций, которые мы скорее, прочитали, с прочитали, там, Мне, по крайней мере, больше всего запомнилась лекция Алексея Водовозова. Наверное, была одна из самых ярких. Александра Сергеева. Александр Сергеев, вот, он, когда выступал, в зале было очень много молодежи, очень много школьников, я просто наблюдаю людей вокруг меня и вижу скучающие молодые лица. Серьезно? Когда я составлял расписание, я специально поставил Сергеева между Панчином и Шарифовым, потому что, как бы, я понимал, что люди придут на Панчина, потом, как бы, если поставить сразу Шарифа, то они, часть людей может послушать их двоих и уйти. А тут, как бы, не уйти. Right. И, ну, и на самом деле у него очень хорошо прошла лекция, ну, кроме того, что он очень крутой рассказчик, у нее и темы такие обычно всегда, допустим, в этот раз он рассказывал про то, что утверждение, что истина в науке не определяется голосованием, оно как минимум спорное, и что на самом деле там не, не так все просто, и человеческий фактор тоже имеет большой вес. Но ты видел, сколько его потом не отпускали? То есть он в кулуарах, потом тоже после скептикона, там вокруг него толпа людей, человек из 20-30 была все время, и вот куда он идет, они все за ней. Да, он... это, это было ну, даже... Я была одним из тех людей, мы его даже довезли до Курска, я не знаю, до дома это или где-то рядом, Прям до упора, в общем, мы его не отпускали. Так вот, Андрей Крутиков, который у нас в подкастах участвует, вот они там с ним очень долго разговаривали что-то про сознание, ну, Андрей это любимая тема, да. Владимир, расскажи тогда, как вот с организаторской точки зрения, какой ад ты пережил? мы сначала Давай. Кто Сложно было готовиться заранее, а потом уже было... Типа, нормально, все. Ну, можешь конкретно привести какой-то пример? Да, ну, все спланировать, расположить всех лекторов, найти все эти кружки, найти людей, которые будут искать эти кружки, там, не знаю. Договориться с теми, договориться с теми... В общем, организаторская работа это вообще не особо мое, поэтому... У меня это всегда вызывает... Мне было проще, как... я учился на организации. Да. Хотя бы где-то мое образование пригодилось вообще. Во-первых, я хотел сказать, что у нас «Скептикон» каждый год бьет рекорды посещаемости, свои же собственные. В этот раз у нас посетило за оба дня больше 400 человек. Такого никогда не было, и вот опять. Ну, как бы крупнее только у ученых против мифов в Москве именно. Ну, вот именно если брать научно популярные конференции, они не какие-то отдельные мероприятия, типа гиг-пикника. Ну и смотри, если построить какую-то, линейную прогрессию, то в следующем году сколько наберет скептиком, по твоим оценкам? 450. Мы должны не влезть в Архе. Мы должны не влезть в Архе, Да. А, будет цель, давка. Да? Там 500 мест. Давка, жертвы про нас расскажут в новостях. Ученые против мифов — это научно пулярная конференция, которая, во-первых, она пафосная, такая, что в очень крутых залах там всех называют делегаты. Они приглашают там серьезных ученых, где читают серьезные научно популярные лекции, а Скептикон это больше такое мероприятие как бы для своих, то есть в основном оно рассчитано на более молодую аудиторию, и мы туда приглашаем далеко не только масштабных ученых, но и там у нас сами там видели там, блогеры, журналисты, лекции бывают не очень серьезные, вот Миша Лидин он вышел и просто стебал телевизионные передачи, например. Шарифов просто сказал, что... 20 минут у него была лекция, и потом... Встречу пол... с фанатами устроил. Да, в... Шарифов устроил встречу с фанатами, полчаса общался с залом. Я не могу сказать, что это было как-то плохо, но просто я думал, что будет подлиннее лекция все-таки. Просто кажется. немножко не укладывалась в саму концепцию. Ну, просто, да. понимаешь, фанаты-то его были, и те, кто, кому до 18, а все остальные, наверное, немножко не понимали, что происходит. А я думаю, тех, кто не понимал, было сильно больше. Шарифов, он не блогер миллионик он как бы блогер очень популярный в научпоп-среде. У нас был на скептиконе один блогер, у которого больше миллиона подписчиков. Но он не читал лекцию. Он не читал лекцию. Это был огни Огонек, который рассказывал. это была она. Это была она. Блогерша. Блогерка. Я как раз пригласил ее, потому что я видел на ее фоточке с ученых против мифов. думать что бы ей не написать, не пригласить. Пусть придет, про нас напишет. Пришла, написала про нас, за что я большое спасибо. Пусть приходит нам еще. Надо подумать, кого еще можно поперечного здесь Ну, если в Питере сделаем, то обязательно. Лекцию дадим ему почитать, ему про И <смех> чтобы потом растерзали. Мне организация в этом году понравилась действительно намного больше, чем в прошлом и в позапрошлом году. Не все было идеально. Там начало... Я что для себя вынес, чтобы приезжать за полчаса до начала, не очень хорошая идея. Да, если ты главный организатор, да, я вообще должен как-то... искать обидеться. А, <смех> ну, если твоя... ты один из главных организаторов... То, да, действительно, надо было, видимо, приехать пораньше Не, ну знаешь, если, мне кажется, в 90% случаев главные организаторы говорят про меня То у Вовы тоже должна быть своя минута славы там, а, так, Нормально да, Для нет, Это наш подкаст Кстати, я тебе ещё запомнилась Расскажи какие-нибудь свои впечатления Мне понравилось, это был мой первый раз Нет, серьезно У всех когда-то бывает первый раз Да и это было даже не больно. В общем, это был первый скептикон, на который я поехала, и мне сразу доверили такую очень значимую роль, вот, поэтому спасибо, мне понравилось. Единственное, что лекторы очень часто не отвечали на мои звонки. Я должна была за час до лекции позвонить человеку, предупредить его, что вот, вы к нам ездить, а вообще нет. И такая ситуация часто складывалась, что ты звонишь человеку, а он либо говорит, что я в метро, и вот бросает трубку, и все, и не перезванивает, и я до него не могу потом дозвониться, а он уже вот приезжает. Либо я просто звоню или там пишу смс-ку, и никакого ответа. Потом я заскакиваю в зал, а лектор уже на сцене, значит, рассказывает, и я такая, что, почему, я не могу справиться со своими обязанностями, это очень немножко грустило меня. А в целом, очень здорово, и фоточки получились ничего вроде как. А лекция какая больше запомнилась? Ну я сейчас буду, буду очень предвзята, ну хорош, ребят. Нет, она скажет Сергей. Александр Сергеев. <сёк> <сёк> Сашины лекции я слышу постоянно, а вот Сергей мне сейчас. Ну, да, да. Каждый день читает мне те лекции. <сёк> <сёк> <сёк> Даже на первой лекции со Шихминым. Когда у нас там не открылась презентация, у него упали очки, еще что-то, и ты стоишь такое, тебя трясет от паника, потому что это еще самый привередливый лектор. И я обрывками слышу, что он говорит что-то очень интересное. Но я понимаю, что мне. Не даешь. Да, мне не, не мозги заняты чем-то другим. Упавшие очками. Поэтому я, я почти все лекции либо прослушала, либо пропустила. Да, я, я запомнила только Сергеева, и Там все. а, и... Всем запомнился Сергеев. Да. И мало того, что я вот как раз потом ушла за Сергеевым в коридор, и вот, и до упора с ним и общалась, вот. Я отдувался за тебя там зале. Как вам наши интерактивы? Для тех, кто не в курсе, кто не был на скептиконе, мы пытались людей развлечь, чтобы не просто они слушали лекции, но чтобы они могли как-то поучаствовать, там, проверить свои знания, так скажем, там, в викторинах поучаствовать. И, по-моему, было весело. Ну, вот, э, формат был такой. В первый день у нас были... Э, мы предлагали людям отвечать на вопросы. То есть участвовал весь зал. Да? Мы, там Всех поднимали и по поднятой руке. Там, ответы в духе «да», «нет» на какие-то общенаучные, просто общеобразовательные вещи. И перед тем, как мы эту викторину, собственно, начали, там у тебя была, Владимир, такая паника, в духе, что вопросов не хватит А что если будет больше одного финалиста Или еще что-то В итоге по факту получилось так, что примерно на третьем Или четвертом вопросе на, на шестом На шестом вопросе зал кончился да? Ответили неправильно все И пришлось начать заново да И в итоге вопрос еще осталось с запасом большим У нас был один из вопросов Который нам придумал Игорь Тильский астроном, Про то, сколько Звезд на небе можно увидеть невооруженным глазом Ночью Правильно, ответ 3000 вот, и мне казалось, что это достаточно очевидный вопрос, потому что это в школе проходит, вот, но мы здесь. Сделали... ты же скептик, что значит очевидный? Окей. Так, может быть, это очевидно? Я, я просто помню это со школы, вот так скажем. Так вот, и Игорь предложил, типа, давайте сделаем 6. то есть будет у нас утверждение, на, на ночном небе, неврожженном глазом видно шесть тысяч звезд. Это, мол, неправильный ответ, потому что на самом деле 3. Вот люди там мы посадили тех, кто неправильно ответил, но часть людей начала возмущаться из зала и говорит, что у вас типа некорректный вопрос, типа что это за фигня, почему почему три? Игорь, когда мы ему эту историю пересказали, и он перед своей лекцией э, в течение десяти минут рассказывал, ну, пояснял свой вопрос, почему именно три тысячи, мы видимо не шесть, это было. На самом деле стоило действительно вопрос немножко поменять и сказать не шесть тысяч, там, в два раза больше, да, а умножить на сто или на десять. Ну хотя бы, то есть сказать, миллион звезд, 600 тысяч. Из-за того, что мне казалось ответ очень очевидным, поэтому я про это даже не подумал. Подарил. Расскажи про второй день. Да, на второй день у нас было, как мне кажется, более веселое развлечение, что мы выводили цитаты на экран и предлагали из двух вариантов угадать автора. И автором был либо какой-нибудь фрик, либо какой-нибудь ученый или популяризатор науки. Были веселые моменты, когда у нас там была цитата какая-нибудь «Если наука умрет в России, то страна скатится в полное мракобесие». И одним из вариантов ответа у нас был Смирнов, священник одиозный. Было забавно, было забавно когда мы поставили цитату Шарифова на экран. Вот, и... и он сам ее отгадал. Да, он сам ее отгадал у себя, сказал «Я это сказал, давайте мне приз». Но мы ему не дали. В планах у нас попробовать сделать скептикон в Санкт-Петербурге. Да, я. Да, мы сейчас думаем над площадкой, где это сделать, чтобы это получилось так, чтобы можно было спикеров позвать, и людей нормально влезло, и мы не разорились нафиг. Если у кого-то есть пожелания, предложения, вопросы, Если скорее у связи, связи. в штанах завалялась аудитория примерно на 500 человек, желательно бесплатно. Либо денег, чтобы мы могли заплатить эту аудиторию. Да. Это гораздо вероятнее, что в штанах может заваляться. То вы нам скажите, нам было бы интересно. Еще у нас в планах сделать прям дебаты такие с историками и пригласить каких из лаборатории альтернативной истории, тех скляровцев, которые думают, что пирамиды построили там допотопные цивилизации. Ну, в Москве это сделать. Пригласить ведущим Михаила Родина, который автор передачи «Родина слонов», и сделать такую зарубу такая, между ними, там натуральные дебаты. Не, ну если вы говорите про планы про Москву, я еще могу добавить. Но ну, мы с Сашей Панчиным возрождаем такую тему, как научно-популярные дебаты. Они проходили год назад, что ли, в научке, где ну, собирается толпа людей. Из них выбираются какие-то команды, которые там делятся на группы по две. Мы им подгоняем какие-то темы, они с помощью всяких менторов... Там в Менторах была когда-то Ася Казанцева, Гильфанд, не помню, был Белков или, или это, мне кажется, что он там был. В общем, они им помогают подготовить аргументы на тему, а потом в какое-то время, там, ближе к вечеру, уже собирается аудитория, и они все слушают, голосуют. Вот. А, а темы там распределяются вне зависимости от того, человек ее поддерживает или нет? Ну, в смысле, ну, там за или против? Ну да, ну, там просто бывают были темы в духе гомеопатии или уринотерапии, или что-то в этом... Ну, вот чтобы... Не... Вас да. <смех> <смех> это не для того, чтобы люди свою позицию отстаивали, а чтобы не просто учились аргументированно спорить. Да, вот. И вторая тема, о которой я с вами еще поговорю, это летняя школа. Потому что у нас была в прошлом году мастерская, и это было, на самом деле, очень круто. я, я точно буду ее организовывать. И плюсом мы решили расширяться. То есть раньше -то у нас было одно маленькое отделение вместе с Кочергой, Алисой Кузнецовой. А теперь мы хотим сделать три отдельных блока, потому что. Отдельное общество скептиков. Но, ну, в смысле, это как будет одна мастерская, но три направления разных, чтобы мы как-то mm -hmm. своими путями шли, со своими там идеями, планами, потому что у нас все равно все по-разному. Это где-то под Москвой что-то? На границе Московской и Тверской области там лагерь Волга, который принадлежит Объединенному институту ядерных исследований. Приходите на будущий питерский скептикон, приходите на скептикон в Москве, который будет через год. Будет смешно, если подкаст это будет... Приезжайте в летнюю школу. Приезжайте на летнюю школу. Я предлагаю поговорить о влиянии видеоигр на агрессивное поведение. А если точнее, о влиянии насилия в видеоиграх на насилие настоящее. Катя почему-то смешно от этого. Я просто вспомнила ролик, где зап... ну, на Западе, я не... не знаю, в Америке, наверное, там всяких бабуленек и дедулинек, таких миловидных, посадили играть в GTA. И они сначала такие, ой, ну что, такие, знаете, боже, одуванчики прям сидят, а по а, да этого гада, типа, получай, скотина. Короче, через 10 минут, ну, не знаю, сколько они там играли, их вообще уже прям У -у -у! Вот примерно об этом мы и поговорим. На самом деле, оказалось, что. Дискуссия о том, существует ли такое влияние или нет, она идет до сих пор. Причем идет она уже в районе 20 лет и до сих пор, в общем-то, какого-то четкого консенсуса научного по этой теме нет. Кто из нас играл в детстве в компьютерные игры с насилием в стрелялке? Я играл. Я играла. Нифига себе, ты не играла. Нет. У меня были исключительно милые игры. Хотя можно считать Гарри Поттер исключительно милой игрой. Но да. Там вроде я есть думаю, убийство. Да. Ну это не, не считается. Ну, Поговорим об этом. Кто-нибудь э, думает, что он был бы добрее, если бы у него не было в детстве этих игр? Это тоже кривая логика, но. Я сейчас не думаю, что я был бы наоборот злее, потому что мне бы запрещали играть, я бы тогда точно кого-нибудь убил. А если бы не было таких игр вообще, тебе запретили. Нельзя играть в игры с насилием. А я не... Я бы тогда в них вообще не играл. Не ну знаю. Да. С чего вообще все эти разговоры про влияние насилия в играх начались? Они не возникли на ровном месте. Все корнями упирается в историю со стрельбой в школе Колумбайн. Если помните такое событие, это было в 99 году, когда в американской школе двое подростков, вооружившись огнестрельным оружием, перестреляли около 15 человек, включая себя. И в ходе расследования всего этого дела выяснилось, что они оба были фанатами компьютерной игры Doom. Да, ну кто не знает, Doom это такая довольно старая уже компьютерная игра где вы стреляете во всяких порождениях ада там, из пистолетов и пулеметов. Наполненная насилием игра, да, как представляется. И вот двое подростков, которые устроили стрельбу, они как раз были ярыми фанатами, у них даже был собственный сайт, насколько я помню, на который они загружали кастомные уровни. То есть они сами создавали уровни для этой игры, их загружали там, для других фанатов. И как только это стало известно, естественным образом это стало педалироваться в СМИ, про это стали писать, что вот ребята поиграли в такую игру, там полно насилия и так далее, и возможно это как-то связано. Ну естественно это все подхватили политики, да, и собственно на той волне мы до сих пор катимся. Россию все это тоже не обходит, и наверное раз в два года или раз в три года периодически такие темы возникают, когда кто-нибудь где-то кого-то стреляет. Особенно если это подростки или дети, да, тут же возникают вопросы, а во что они играют. Например, был случай в Пскове, если помните, после него также говорили. Правда, недолго как-то это не разошлось, но все равно фразы звучали в духе, что это компьютерные игры виноваты. А в, в этом году летом был случай в подмосковной школе, когда школьник, вооружившись пневматическим ружьем, то, что там пострелял какое-то количество людей, там никто не помер потому что это пневматическое оружие, но пострадало довольно много народу, и он как раз вдохновлялся вот этими ребятами из Колумбайн, да, то есть он там себе и соответствующий ник взял в сети, и футболка у него была и так далее. И тогда тоже какие-то разговоры прошли в духе, что э, компьютерные игры делать из наших детей монстров там, и убийц. Если он в прямом смысле заявлял, что он вдохновлялся чуваками, которые постреляли э, людей в 1999 году, что игры-то есть причем? чем. Ну, не они может... играли в игры, и поэтому всех не ну, это... а. ну, неважно, какая здесь логика, она, естественно, не может быть прямой, просто потому что это... Ну, это спекуляция, да, это масс медиа это СМИ, это политика. То есть здесь не в логике дело. Я просто хочу этими иллюстрациями показать, что проблема острая, она до сих пор стоит. И ее ученые, как ни странно, пытаются решать. Небольшой пример из своего детства приведу. Так вот. Мы уже спрашивали, да, кто из нас в детстве играл всякие игры. У меня не было компьютера тогда, мне было, наверное, лет пять, может, может, чуть больше, не знаю. И компьютер был у моего брата. И я однажды пришел к нему в гости, он был постарше. Он дал мне на своем компьютере поиграть в такую игру, которая называется «Кармагеддон». Вот Владимир кивает. он помнит. Катя, ты не знаешь, да? Ну, ладно, я расскажу. Это компьютерная игра, где ты вводишь машину, ну, там, как бы это гонка да, против других машин. И чтобы набирать очки и время, нужно давить прохожих. Вот. Причем все это, ну, это кровь, мясо, кишки, а, другое слово. Собственно, там все ультра жестокая игра. Просто там уровень жесток жестокости зашкаливает. Меня как бы, родители говорили, предупреждали, типа, не играй в эту игру. Вот, как это про это мне говорили? Не играй. А, будешь в нее играть, станешь маньяком. Там, возьмешь топор, кого-нибудь убьешь. Вот. И я помню, я 15 минут буквально в нее поиграл, и вот иду домой, и мне стыдно, что я в не поиграл. Думаю, блин, теперь я стану маньяком. Что же делать? Сказать об этом кому-нибудь или не стоит? Вот, то есть это прям такое детское переживание, и неоднократно оно возникало, потому что периодически такое говорили мне. Вот у тебя, Владимир, ты играл у тебя был? Нет, нету, я совершенно у меня не было таких случаев, мне никогда не запрещали играть ни в какие стрелялки. Более того, у меня папа в них играл, но в основном играл в стратегии всякие. Let's Play я смотрел, то есть папа сидел и играл, а я рядом сидел и смотрел, как он играет. Ну да. Вот. Это... Ну, в стрелялке, когда он мне сам ставил, он мне даже у меня папа, как бы программист-инженер, такой, я не помню, чем он занимается, но, в общем, он даже сделал сам клавиатуру маленькую, там из четырех кнопок, где было вперед-назад, и Enter. Вот ну, для ребенка, там лет четырех. Uh -huh. Вот, и, собственно, я вот играл в стреалке, так он и сам давал, типа, вот, вперед. Есть такой исследователь, собственно, один из апологетов, да, вот таких научных апологетов того, что «Насилие в видеоиграх негативно влияет на поведение» — это человек, которого зовут Крейг Андерсон. Он, наверное, самый цитируемый исследователь в этой области, у него там просто десятки научных статей по теме. И он еще в 2002 году на сайте своего университета выпустил такой буклет, буклет для родителей, как определить, что игра, компьютерная игра содержит элементы насилия, чтобы у родителей был какой-то гайдлайн, запрещает ли детям в это играть, либо как-то регулировать и так далее. Я сейчас предлагаю просто выбрать наугад какую-нибудь игру, которую мы все знаем и знают наши слушатели, и пройтись по этим шести пунктам. Смотря какого возраста наши слушатели. Ну, давай, окей. Очевидный вариант. Battlefield. Надо что-нибудь няшненькое. Зачем? что не найти. Точнее, что-то мега няшненькое, чтобы все равно найти там насилие. Sims. Sims. Нее, там насилие. Там же можно человека закрыть забором и поджечь. Господи, так. Я просто не очень знаю. Начинаю супружно вспоминать все. Любой жанр? Любой. Давай возьмем Warcraft третий. Нашел няшный. Ну, стратегии, почему нет? Давайте, я засчитываю, а вы говорите. Ну, отвечайте, да или нет. Вопрос на да или нет. Есть ли в игре персонажи, которые пытаются причинить друг другу вред? Да. Нет, они причиняют друг другу добро. Но под вредом здесь имеется ввиду, собственно, ну, физический вариант, да? Это происходит чаще, чем один раз в 20-30 минут. Да. Нанесение вреда как-то вознаграждается. Конечно, да. Ну, тебя не убили за это. Не, ну в Warcraft, насколько я помню, там, допустим, если ты убиваешь каких-то монстров, то за это можно получить золото. Ну, за каких-то ну, да, да, за каких-то нет. Ну, окей, допустим, да, потому что там на грани. Допустим, да. Нанесение вреда. Показано с юмором. Насколько я помню такого... Мне кажется, юмора там в этом да. смысле нет. Ну да, в таком вот, в обще... общеизвестном смысле там нет юмора. Нет. Окей. Од одну нет. Ненасильственные опции отсутствуют или менее интересны? Да. То есть там нельзя просто взять и никого не убивать, там пацифистам играть. Нельзя. Тебя иначе самого убьют. Ну да. Не, ну просто есть игры типа вор что ли, где всю игру можно пройти не убив никого. Ну типа есть такая опция, если ты хочешь. Ну, Ты, сейчас, общем, типа, крадешься, опять, крадешься. Ну, да. И шестое. Отсутствуют ли в игре реалистичные последствия насилия? Отсутствует. Там э, не будет ни судебного разбирательства, не а, ни горющих вдов. Ну, как такого. это там трагедии, где? горе? Ну, где кто <связанных> у тебя юниты, у тебя такая каунтерку убила, и у тебя такие все э -э -э рабы такие. Нет <связанных> <связанных> таких масштабных, типа, <связанных> лидеры, <связанных> когда <расстраиваются> А, ну это как бы <связанных> в роликах просто, ты же сама это не, не делаешь. Ну да. <связанных> Согласно Андерсону, э, okay. если вы ответили да, хотя бы на два из этих шести вопросов, то игру стоит, не стоит показывать вашим детям. То есть вот... А возраст там указан? Ну, до 18. Серьезно? Ну вот он так считает. И он как бы основывает свое мнение на своих научных исследованиях. Он убивает детство. Аж какого рода он проводит исследования? Да, давай да, я, я расскажу. Так. Но прежде чем мы перескочим к исследованиям, хочу... Вот мы сейчас говорили там насилие, нанесение вреда, причинение вреда. А что такое насилие? Как вы думаете, как в своих работах научных нужно как-то определить, что такое насилие, чтобы его исследовать? Как определить? Как мне кажется, учитывая специфику вопросов, что он постоянно спрашивал про физический вред, я думаю, что он как-то вот так и определяет, что нанесение физического вреда здоровью. Мне кажется, прямое причинение как психического, так и физического. Ну про психическое там ничего не было, поэтому я думаю, что именно вот прям типа бить дубинкой по голове, это вот типа насилие. Ну да. Ну вот одно, в одной из работ мне такое встретилось определение. Насилие это когда один персонаж намеренно пытается причинить вред другому персонажу. Какой вред? А ну, тебе что такое вред? Ну, физический, физический вред. То есть там. Покалечить, ударить, убить. Если вы, ну как так, поразмыслите, да, то оказывается, по этому определению, все субботние мультики из нашего детства, они просто переполнены насилием. Том и Джерри, например. Ну, Том и Джерри это очень жестокий мультик, Вообще, на мой взгляд. Да. Мне кажется, даже где-то запрещен. Ну, погоди. Мне кажется, Варкрафт гораздо добрее, чем Том и Джерри. Ну, потому что Том и Джерри, это вот реально как щекотка и царапка из Симпсонов. То есть, как безумное мне... насилие просто. Том и Джерри, мне кажется, даже можно... Там, наверное, будет только один ответ «нет». Это то, что насилие никак не, возра... не... Ну, насилие никак не вознаграждается. Ну, это не игра все таки Ну да. Ну, вот есть, например, мультик про Койота и Страуса. Да? Уайл и Койот. И, Я по помню он, его. Бе бе дорожный бегунчик? Дорожный да, бегун, да. Да. А, Вот там тоже как бы, полно вот этого всего. Да? Ну вот примерно каким-то таким определением люди пользуются. А, если немножко его специфицировать, применительно к играм, да, то это будет примерно так. Насилие в играх – это когда в игровую механику заложена необходимость, вот, необходимость причинять вред другим персонажам. То есть когда это само свойство игровой механики. То есть не просто опция там какая-то, а именно в игровой механике заложено. Так, про исследования. Ну, как в общем виде должно выглядеть исследование о том, есть ли влияние насилия в видеоиграх или нет. Вы берете группу людей, ну, допустим, там, подростков, да, приводите их в лабораторию, Делите на две группы, одна группа играет в какой-нибудь Спайдермена, а другая группа играет в найти Немо, или в поисках Немо. То есть, предположительно, предположительно... Вылипнули два названия Спайдермена в поисках Немо, да. Предположительно, в Спайдермене, так как там нужно драться, стрелять, еще что-то, там есть насилие, а в поисках Немо насилия нет, потому что это добрая детская игра про рыбку, которая ищет своего сына и что там. Я не помню, я не играл. Я мультик смотрел. Ну вот. После того, как они какое-то время в это поиграют, вы у них каким-то образом замеряете уровень их агрессии. До этого как-то замеряли или нет? Да. А это вот только в краткосрочной перспективе проверяется? Есть и лонгитюдный. Mm -hmm. Ну, что вы все сразу... Mm -hmm. По очереди. Mm -hmm. <laughs> в краткосрочной перспективе. Ну вот конкретно в этом исследовании они измеряли уровень кортизола у них в слюне. Предположительно... <звязательно> Предположительно, уровень кортизола повышается, если ребенок настроен агрессивно, ну, потому что кортизол выделяется при, при агрессии. И они замеряли их уровень кортизола базовый, базальный, то есть э, нормальный уровень. Да, Они родителей дома просили брать у них пробу. Потом делали это же в лаборатории после того, как они поиграют. Но это разве не логично, что после агрессивной игры, у них будет повышен уровень кортизола. Может и логично, но а может объяснение в том, что у них агрессия повышается от того, что они в жестокие игры но, но уровень кортизола же не равно агрессия. И... Не равно. Но в том-то и дело, что для этого как бы у них есть контрольная группа, в которой такого быть не должно. Не, ну мне кажется просто это логично, что от агрессивной игры ты станешь чуть-чуть агрессивнее. Да, у тебя тебе какой-то босс не дает пройти на следующий На какое-то ты время, ты его да. Ну шахты с котином, вот как бы ты рассказывал вначале mm -hmm. про бабушек, которые там дави, дави. Это я рассказывал. А ты рассказывал, mm -hmm. да. Вот и я не ну, думаю, что эти бабушки был... пошли убивать потом вести mm -hmm. себя как героичка. Их своих там тоже в виде головой за то, что они кашу не не едят. Самое забавное, что их помимо того, что они брали слюну, да, их еще просили заполнить опросник где они указывали, там, насколько жестокая эта игра, насколько она их, ну, как бы злит и раздражает. Вот насколько она их раздражает. Там был вот прям frustration, такой параметр, да? Ну, не знаю, как перевести frustration. Ну, фрустрация. фрустрация. Ну, да. ну, просто это, ну, ладно, фрустрация, да? А насколько их игра фрустрирует? Я не думаю, что там это было в такой формулировке, все-таки это дети. Но, тем не менее, такой вопрос был. И выяснилось очень забавная штука, что людей фрустрирует в поисках Немо больше, чем... Да, я не удивлена, если честно. Короче, они в этом исследовании обнаружили, что уровень кортизола повышается при игре в игры с насилием. Другие... А, уровень, а уровень фрустрации при игре в поисках Немо? Да, и как только... Вот таких исследований много. И когда они начали набирать какую-то массу, появились мета-анализы статей, в которых говорилось, да, влияние есть. Другие исследователи обратили внимание на все происходящее и стали проводить свои мета-обзоры, мета-анализы. Систематически указывали вот этой группе исследователей на ошибки. Например, одна из ошибок, которую они допустили в одном из метаанализов, они просто не включили туда некоторые работы, которые не были опубликованы в силу того, что не, там, не нашлось корреляция, про которую было известно, что такие работы были. И им сказали, смотрите, мы эти данные включаем, и эффект пропадает. Вот. На что те отвечали, что нет, их включать некорректно, и тут нужно использовать какие-то математические поправки. И сейчас спор такой, он напоминает вообще какую-то теологическую борьбу, потому что одни говорят все правильно, другие говорят все неправильно, Во вторых в последнее время больше, чем первых. Которые как говорят? Которые говорят, что все неправильно. Плохие исследования, в смысле. Да. Если привести другой пример, как еще можно замерить уровень агрессии? Вот помимо такого эфемерной слюны. Есть, оказывается, специальный тест, который разработан для лабораторного измерения уровня агрессивности. Он используется не только для там, в видеоиграх, да, для измерения, влияния видеоигр, но вообще, если вам нужно в лаборатории измерить агрессию, вы делаете вот этот тест. Он называется «Соревновательный тест Тейлора на скорость реакции». Это я так вольно перевел с английского. Тест заключается в следующем. Вы с испытуемым что-то сделали, что предположительно как-то влияет на его уровень агрессии. Потом вы заводите его в комнату, где стоит компьютер. Садите его за компьютер, надеваете ему на голову очень мощные наушники и говорите «Смотри, ты сейчас будешь играть в игру на скорость реакции. Тебе нужно, как только загорится лампочка на экране, нажимать пробел. При этом в соседней комнате сидит твой соперник». И он тоже будет стараться нажать пробел как можно быстрее. Кто из вас окажется первым, тот и победил. А проигравшему в уши будет очень громкий звуковой сигнал. Ты сейчас должен определить, насколько громкий звуковой сигнал будет там, подан в уши твоего соперника. Понятное дело, что никакого соперника нет, это все постановка, подста да. Но то, как человек там, усиливает ли он наказание, да, то есть увеличивает ли он громкость этого звука, увеличивает ли его длительность и так далее. Все это оценивается как проявление агрессии всего его стороны. Вот такой лабораторный тест. Ну, как вы могли, наверное, понять из моего описания, с ним все очень плохо. То есть, например, вот я перечитал, вы можете измерить, какое наказание он выставляет изначально, или какое он там в промежутках между раундами выставляет. Увеличивает ли он его, и как он его увеличивает. Например, повышает он громкость, или только длительность, или не то, ни другое, либо что-то третье делает. А если это не звук, а, например, электрошок. У меня по этому исследованию один вопрос возник. А в этой постанове бывает такое, что этот участник ну, проигрывает, ну, делается вид, что он проигрывает, и ему подают звук? Да, конечно. То есть он на себе это испытывает. Mm. То есть, мне кажется, еще должна быть зависимость от того, что он испытывает, от, то есть если ему кажется звук очень там, громкий, что он от этого пострадал, он, скорее всего, захочет наказать того человека, mm -hmm. как, -то, как -то, гад такой. Да, да. Я тебя сейчас устрою вот, там. Вот именно это как бы пытаются уловить исследователи. И считается, что если человек предрасположен к агрессии больше, то он э, более жестокое наказание назначает своему сопернику. А при тут игры? А, или это не связано с играми? Это связано. Смотри, ты берешь ребенка, садишь его играть в GTA 5. После этого проводишь с ним вот такой вот тест. Заранее ему объясним, что, знаешь, э, типа, это больно. Вот то, что будет, это больно, ну ты не бойся. вот И смотришь, насколько он по сравнению с контрольным ребенком, который не играл или играл во что-то другое, хуже себя ведет. И на основании этого делаешь вывод. Так вот, в чем, собственно, беда? Беда в том, что не существует стандартного теста. Вот этого, да, то есть он может быть в очень разной форме. На самом деле, один очень старательный человек подсчитал в каком количестве работ этот тест был использован, оказалось в 156. И в 156 работах этот тест был использован что-то в районе 180 разными способами. В одной и той же работе разные, вари... разные вариации этого теста были использованы, а иногда разные вариации для разных исследований в одной и той же работе. То есть ну, совершенно кромешный методологический ад, когда вы просто берете, подгоняете формат под вашу гипотезу, и просто выносите потом на обсуждение только тот параметр, который изменился согласно вашим ожиданиям. То есть, ребенок, допустим, не повышал громкость никак, вот этого сигнала, но при этом ну, дольше наказывал своего соперника. И вы говорите: ну, раз да. дольше, значит, что он агрессивный. Вот, например, вот так. То есть, какой-то параметр вы улавливаете, да, и, и все. Случайная корреляция, когда да, получается, слушай. то и. Случайная корреляция именно. Есть еще другой способ оценить уровень агрессии, он называется Implicit Association Test. Это такая методика теста по ассоциациям. На экране выводят две категории, допустим, черный и белый. И потом посередине показывают слово какое-нибудь, которое вы должны в одну из этих категорий разнести. Там имя, например, какой нибудь Майкл. И вот, черный или белый? Очень спорный вопрос. Да. И такой тест можно адаптировать для измерения уровня агрессии. В каком году его запретили? Тест? Не, не запретили его использовать В США используют тест, где черный это плохой? Нет, почему, почему сразу плохой? Катя. Кто тут расист? Не, но агрессия значит, черная или белый означает агрессию. И вряд ли белый. там для агрессии какие-то другие модификации используются. То есть это просто общий вид этого теста. Там может быть не черное. вы понимаете, в любом случае, когда ты что-то делишь на черное и белое, это типа расизм. Ладно, ну не на черное и белое, скажем, для агрессии. Там, э, бесит или не бесит, например. <laughs> не знаю как. Майкл, бесит тебя Майкл слово или нет? Этот тест тоже, конечно, очень сильно критикуется. По причине того, что те ассоциации, которые вы улавливаете, они могут вообще не быть связаны с вашим воздействием, а просто быть результатом какого-то культурного фона, в котором человек живет. То есть, э, вот когда он там этого Майкла несчастного поместил в категорию Black, да, вот вы как должны понять? Он туда поместил, потому что он так считает? или потому что он думает что вы так от него этого вы от него ожидаете подобной классификации или что у него есть три друга Майкла оба да. которые мудаки ну например оба три а что черный значит не а нет почему? ну как бы типа плохо ну может интуитивно считать черный плохим вот считать черный плохим это расизм поэтому ладно окей у него есть три черных а, три черных Майкла у него друга. Он будет белую категорию помещать, но ну, типа, три негря. Ну, да? вот. человека... Он может даже без всякой задней мысли это делать. Или у человека в мозгах вот этого штука, когда у тебя какие-то слова ассоциируются там с цветами или музыка ассоциируется с цветами. синестезия или синестетики. Ну, например. То есть, тоже все не очень прозрачно, и в итоге получается, что замерять уровень агрессии в лабораториях крайне сложно. То есть, ну, это такая, это эфемерная вещь, да, что такое агрессия, как его померить, на какой параметр обращать внимание. Их миллион. Но, тем не менее, этот автор самый самой в этой области. Да. Но его, очень... как бы, его цитируют не только те, кто с ним согласен, но и... Так он, он потому что не заморачивается, я так понимаю, особо над определениями и методологическими проблемами, и фигачит, фигачит, фигачит. Поэтому... Ну, он фигачит, да. Хир, хир, хир, хир. А зачем он это? Он как бы пояснял, зачем он это? То есть, у него э, наверняка у него должна была быть изначальная гипотеза какая-то, что он прям изначально считает, что это плохо, и он пытается этот эффект найти. Он считает, что это плохо, и он пытается этот эффект найти, действительно. То есть, у него... Совершенно точно есть какое-то предубеждение против игр. И он даже состоит в каких-то ассоциациях родительских, которые пытаются пролоббировать, собственно, какой-то законопроект, чтобы как-то это ограничить и так далее. Да, я вот как раз хочу немного поговорить о том, как насилие в играх регулируется, потому что оно регулируется вообще-то, да? И какие есть рейтинги? Вот вы знаете, да, есть рейтинги, которые... Подожди, я просто вспомнил историю своей жизни, которую этот крейк мог бы взять себе в качестве исследования или наглядного доказательства. Мы просто когда были маленькие, у нас еще не было ни у кого PlayStation или там Sega, мы, короче, копили деньги и ходили в игровуху играть в Mortal Kombat. Вот. А после этого, когда заканчивались деньги, чтобы играть, мы шли в парк и, типа, ты Китана, ты Люкенг и давай друг друга лупить, короче. Ой, так вот каждый его. раз. Я думал, ты скажешь, что вы отжимали деньги... Нет, этим в нашем городе занимались другие люди. Хорошо. Мы только друг на друге агрессию отыгрывали, не знаю. Ну, вот да, можно как бы принять это за повышенный, повышенный уровень агрессии. А я не может, не понимал, это же типа игра такая. Не, ну, знаешь, мы не очень добрые дети были а. все таки Ну, исследования, на самом деле, много всяких разных. Есть и лонгитюдные исследования, которые там, на протяжении нескольких лет оценивают, как там, если человек играет или не играет, что с ним происходит. Ну, в общем и целом... Все ну, как бы независимые исследователи приходят к выводу, что если влияние есть, то оно какое-то очень-очень маленькое. И самое забавное, что не так давно только начали обращать внимание на другие аспекты игр, которые могут влиять на агрессию. То есть помимо какого-то вот объективного насилия в играх, да? Лутбоксы. Нет, ну не лутбоксы все-таки, а соревновательность. То есть когда игры состоят из того, что ты с кем-то соревнуешься. И вот момент соревновательности, он сам по себе может выступать тоже катализатором агрессии и агрессивного поведения. И на это, на это не обращали внимания, да, вот, например, в ну, слову доту когда Привет! Особенно русские школьники. Не то, что они так себя ведут, да, вот там вызывающее по отношению к тиммейтам, простите. Не потому, что там один персонаж мечом рубит другого персонажа, да, а как раз таки потому, что это соревновательная среда, да, и они друг с другом соревнуются, и это подстегивает агрессию гораздо сильнее. И вот на это сейчас обращают более пристальное внимание. И это больше похоже на правду, по крайней мере. Мне почему-то казалось, что ты скажешь про аспекты домашнего насилия, как раз. То, что это больше играет роль. Не, ну я про когда сложнее пометят, да, это, это немного пом а Мне просто странно. про это тоже говорили, когда у нас был Костя Кунах в гостях. Нет, понятно, что там то случаи домашнего насилия это гораздо большее влияние оказывает на поведение, чем вот я о чем говорю, что ты просто сказала, что ты сейчас рассматриваю те факторы, которые больше влияют на агрессию, чем сам факт насилия в играх. Я вот имею это... в виду факторы в играх. А факторы в играх. Окей. Да. Вот я как раз давно уже у меня вертится в голове одна из главных идей Парка прошлых лет, по крайней мере, что «Не давайте телевизору воспитывать своих детей». Да. То есть просто... Ну, там очень много серий было про то, что... Ну, и про насилие в играх, где они там... а Или от аниме они стали все жестокими, и там начали летать на истребителях, кого-то там решили поуничтожать. Что, типа, это потому, что родители забивают на своих детей, надеяться на то, что телевизор или компьютер их воспитает, а все проблемы это как бы решать должны родители все-таки, и не надо уповать на технологии. Мне mm. кажется, как... и, и в том числе и винить технологии в том, что ты не сделал сам. Ну, Мне кажется, когда родители тебя нормально воспитывают, то как бы, и Том и Джерри тебе не помеха. Ну... Мне я... включали в детстве Том и Джерри, я радовался. Я в детстве в субботу утром вставал пораньше, чтобы включить кассету. Давайте все таки вернемся к рейтингам. Сейчас существует система оценивания того, какой аудитории подходит данная игра. ESRB называется, по-моему, рейтинг. ESRB. Ну, Американский? Комплекс? Да, да. Ну, им пользуются у нас тоже, в принципе, ну или или, или У нас в той, в той или иной, ну, по-другому у нас, у нас по-другому распределены рамки. Ну, наверное. То есть, в общем и целом, идея это, наверное, хорошая, что там определенный контент не подходит для определенных возрастных групп. Ситуация такая, что вот эти рейтинги, они не всегда вполне отражают, собственно, содержание. Да? То есть, например, на игре Mortal Kombat 10 которая, наверное, не так давно вышла на XBOX. Собственно, на коробке да, будет написано, что мачо, то есть для взрослой аудитории, да, и содержит там блад, гор, ну, ну, по-русски кровь-кишки, да, секшуал кровь контент, да? а, но при этом... Где там секшуал ну, контент? Ты пожар, посмотри на еще? Китану Милену, Соню Блейд и... Я давно их не смотрел. Смотри. Но при этом... Понятно, что в этом рейтинге, да, вот на коробке не написано, что, знаете, если вы купите это своему ребенку, да, 17-летнему, например, то он будет смотреть, как один человек давит ногой череп другому человеку. То есть это как бы немножко, ну, по мнению некоторых исследователей, не то же самое, что ну, просто кровь кишки, что это как бы хуже, и это нужно регулировать, ну, отдельно. Ну, блин, она такая игрушечная-игрушечная, что, ну, не знаю. Ну, то есть она не очень реалистичная и натуралистичная, поэтому, мне кажется, она не производит такого прям ужасающего впечатления, если бы это было как в кино, прям так mm. кинематографично сделать. И как вы думаете, стоит ли вообще как-то регулировать видеоигры, их содержимое? Ну, в, в контексте насилия, да, сейчас, не про там, порно, простите, а вот именно насильственный контент, стоит ли его как-то ограничивать? Мне кажется, да, потому что это сделано для родителей, для того, чтобы родители, когда они орут на создателей GTA, что из-за вас мой ребенок стал жестоким, и создатели GTA могли сказать, чуваки, там написано 18+, почему mm -hmm. вас, почему ваш 12-летний пацан играет в нашу игру? Тупо для производителей, и для того, чтобы родители сами могли, глядя на своего ребенка, ну, определить, можно ему в такое играть, или лучше не надо ему там в такое играть, чтобы ответственность лежала на родителях. Я согласен с тем, чтобы... Ну, еще хочу добавить, чтобы эти рейтинги не были жесткими. Но в том плане, что у тебя есть игра 18+, понятно, что у нее основная аудитория до 18+. Чтобы носило рекомендательный характер, да? да чтобы носило рекомендательный характер, чтобы это было... А, потому что у нас начнется опять, типа, что ох, засудить. Типа, уж у вас там ребенок 15 лет играл в GTA, давайте мы родителям штраф Вот ну, что такое. Ну, mm -hmm. как бы ответственность лежит на родителях, в том числе и разрешение давать детям играть в такие игры. Ну вот я, сейчас не считаю, что на рейтинг можно полагаться, да, что он в полной не. мере отражается. Ну это как, э, как э, какой-то навигатор такой примерный. Хорошо. То есть родителям стоит играть в игры прежде, чем давать детям? Типа того. Ну, ну хотя бы попробовать. Идея, да, да если есть какая-то хорошая игра, типа Уфенштейн 2, вот. Вот, поиграй, вообще крутая, не оторвешься. Вот Крейг Андерсон как раз в этих рекомендациях с 2002 -го года, он и пишет, что господа родители, Прежде чем давать игру ребенку, вы либо сами в нее поиграете, либо найдите того, кто при вас в нее поиграет. Чтобы вы вообще могли понять, что бы не происходит. И стоит ли вашему ребенку играть в Марио, Он же там давит этих грибочков гумба. У них даже имя есть несчастный. Я боюсь, что некоторые родители, конечно, могут настолько, они могут насилие видеть вообще везде. И скажут, что лучше вообще ребенку не что не дать. Кругом насилия. Хорошо. И я закончить хочу еще одну небольшой байкой из детства. Когда мне было тоже около наверное, 7 или 8 лет, я попросил в подарок какую-нибудь компьютерную игру. Они еще тогда были на дисках, <сёк> да. И мне родители подарили, каким показалось, безобидную детскую игру. Игра называлась Пионерская Зорька. Но это, конечно же, был ну, русский перевод, локализация, как она на самом деле называлась, я не знаю. И там был нарисован ну, пионер в космическом скафандре, просто на, на, на обложке. Все нормально. Вот. Но когда я эту игру запустил, начал в нее играть, казалось, что это вообще лютая жесть. То есть там вступительный ролик начинается с того, что космонавт лежит просто размазанный э, по камням. У него кишки вот так наружу, короче, его тут доедает уже инопланетянин. Вот, они там, сироголовые, короче, вот эти вот пришельцы, и они там всех стреляют, все взрывается, все это под песню, э, какую-то пионерскую песню, короче, советских времен. На, на самом деле, ну, вообще потрясающе, вот, ну, как бы родители-то хотели по-хорошему, а, И я в эту игру много играл. Все. Посмотри, кем ты стал. Да, отобрать ее у меня. Отобрать ее не смогли. Ну, я, наверное, призываю людей не париться, но смотреть на рейтинги, и если вы там пытаетесь решить, стоит ли своему ребенку разрешать во что-то играть, поиграйте сами. Я вспомнила игру, которая реально повышает агрессию. Просто в обычные игры ты начинаешь играть, и ты. Ну, я, я в смысле... Это не научное мнение, это просто полустеп. Если что, я на всякий случай предупреждаю. Ты играешь, ты выплескиваешь агрессию, ты убиваешь своих противников, угасишь монстров. Вот. А помните, была игра... Она была, по-моему, на Нинтендо, где надо было из пистолетика в уточек стрелять. Да, и да. там была эта псина, которая вылазила, и ты и вот такой умри, умри, умри. И то есть ты постоянно вот это вот, типа, ненавижу тебя. Ты по наигрался, и у тебя прям такое, типа, хочешь убивать дальше на самом деле. Остановимся на желании Кати убивать. Всем спасибо, что были с нами. До скорых встреч. Всем пока. Пока, пока, пока. Ну это прям травма детства, это все на чртвори.